При повышении температуры увеличивается скорость движения газа и их средняя кинетическая энергия. Соответственно, молекулы газа будут чаще и с большей силой ударяться о стенки сосуда, что приведет к увеличению давления. Давление газа данной массы при постоянном объеме прямо пропорционально его абсолютной температуре.